Всем здравствуйте, чуваки, с вами я, Эволи. И сегодня я разберусь, а какой же пак Fall Guys лучше. У нас есть два пака пока что в игре. Это Fall Guys, Fall Guys Collection Pack и Fall Guys Fast Food Custom Pack. Итак, сначала цена. За Fall Guys Collectors Pack у нас просит 155 рублей. За Fast Food Pack у нас просит 133 Получается, фастфуд здесь выигрывает. Что же дают нам в Fall Guys Collector's паки, если он дороже на целых 20 рублей. Примерно, кстати. Да, Fall Guys Collector паки нам дают, во-первых, скины. Во-вторых, нам дают 10 тысяч лавров, да. Это лета называется лавры, кто не знал. Эмоции. Ну и в принципе все, то есть костюмы, лавры, эмоции. Что же у нас в фастфуд паки? Паспорт-пак стоит на 20 рублей дешевле, но в нем просто костюмы. То есть получается здесь выигрывает коллекшер пак Вообще, честно говоря, я вам не рекомендую покупать ни тот, ни другой пак. Так как они не интересны, и в них нет ничего особенного. Вы не получаете каких-то новых, интересных вещей. Особо там ничего такого нет. Поэтому не тратить деньги на все, что попало, а копите до нормального пака. Говорю то, что во втором сезоне будет 100% новый пак, который 100% я куплю и покажу вам, и сравню с этими двумя. Ну а пока у меня получился такой видеоролик, надеюсь он тебе понравился. А с вами был Ауди, всем удачи, всем пока.